Сегодня я последние полгода занимаюсь вариативными шрифтами очень плотно и делаю их не только насыщенными, но и разными по рисунку. Это весело. Не всегда хватает идеи о том, как эти вариативные шрифты использовать. То есть это гигантская технология, которая... Спустя два года после появления наконец-то начал поддерживаться почти всеми браузерами и очень скоро перейдет на приложение, но, короче, это круто, потому что вариативные шрифты позволяют без искажения контура делать крутую типографику, а обычная типографика обычно позволяет делать вот такую исказительную типографику. Вот. То есть сперва, перед тем, как начнем говорить про вариативку, чуть-чуть такой экскурс в историю. То есть доисторическая эпоха до 1996 года, когда веб уже был, но он был еще немного тяжел. Потом был такой небольшой период оттепели, к нам пришли Microsoft-шрифты. Кроме Microsoft-шрифтов мы ничем не пользовались более, Естественно, ни о каких широких градациях начертаний говорить. Бессмысленно, хорошей хинтовки тоже, потому что у нас есть низкоразрешенные экраны. И в целом было грустно. Но пришел 2010, очень классный год. У нас появились книги по веб-типографике. Веб-типографика стала подражать журнальной, то есть из просто передачи информации и просто сборников мыслей веб начал переходить в что-то эстетически приятное. Да, и последние вот лет 7-8 эта история развивается. И сейчас веб даже местами перегоняет возможности бумаги, и это круто. Относительно шрифтов, очень крутым введением вот в прошлые 7 лет это появление всевозможных рентофонтов. То есть возможности не покупая шрифт просто взять его в аренду воспользоваться у себя на сайте и какое-то время чисто визуально это был дикий всплеск адища ну потому что все пользовались всеми шрифтами которыми только можно то есть вместо 10 с комиксансом у тебя появилось 250 шрифтов нового рисунка и ты должен их все вставить в свой сайт обязательно то есть это был ад но он успокаивается и это хорошо но в 2016 году появился OpenType 1.8. От T1.8 глобальное его изменения это поддержка вариативных шрифтов. То есть к этому шли очень давно. Технология вариативных шрифтов, скажем так, заложена была еще в начале 90-х в мультиплеймастерах. Это Немного другая технология воспроизведения, но очень схожая. Просто по возможностям хуже и по изготовлению сложнее. И вот T1.8 дали возможность сделать вот такие приятные картинки. То есть вариативные шрифты, я чуть позже расскажу, что это такое в принципе, позволяют в одном шрифтовом файле содержать неопределенное количество, почти бесконечно, там больше 65 тысяч начертаний в одном шрифтовом файле. То есть это дико. То есть вообще в принципе, что такое начертание, да? То есть там Всем привычные и талик болт и болты талик, и в принципе этим удобно пользоваться чисто с технической стороны зрения верстальщика. Но иногда бывают вот такие истории на экране, кстати, очень крутые видны верхние сины, и это тоже проблема, кстати, которую вариативными шрифтами можно решать. В чем кайф? 259 шрифтами? именно файлами шрифтовыми, которые будут содержать себе SIN, FIN, LIGHT, LIGHT, ITALIC, BOLD, болт ITALIC и так далее. Просто неудобно. То есть загрузить на сайт 259 шрифтов, загрузить себе в папку шрифтов на Маке 259 шрифтов, после этого передать их кому-нибудь с макетом 259 шрифтов. То есть это дико. Но в 2016 компания компании Microsoft, Google, Apple и Adobe Подарили нам вариативные шрифты снова, и теперь 259 шрифтов просто в одном. Это круто, потому что даже не 259. И сейчас, после вот этого небольшого исторического увода подход к типографике. Да, то есть количество экранов за последние десятилетия количество разрешений, количество экранов, количество плотности пикселей на этих экранах э, не поддается физическому контролю. То есть э, ты фактически не, не знаешь, как именно человек увидит твой макет. То есть ты не можешь э, этого подразумевать. То есть мы больше не печатаем макеты. Ну, это уходит. То есть у меня там 4S, у кого-нибудь десятка, у нас по-разному показывается один и тот же кегель. То есть нельзя взять линейку, приложить к экрану и сказать, вот слушай, да, вот этот кегель хорош, потому что он там 12 миллиметров на экране. То есть это ну, невозможная передача. То есть и фиксированные решения по факту уходят. То есть мы не можем больше пользоваться какими-то фактически точными, абсолютными значениями. То есть мы уходим на относительность во всей типографике. Да, и мы просто прописываем какие-то параметры, какие-то законы, какие-то принципы, по которым у нас будет э, создаваться объект. То есть, по факту, первая переменная, которая появляется в современной вариативной типографике, это размер экрана, то есть размер носителя, на котором будет это показано. Но при этом, что круто, то есть сейчас есть возможность настроить практически все. То есть мы можем настроить э, привязку колонок э, к разрешению экрана. Мы можем там даже кегль привязать к этому, отношение к элементам, к картинкам. То есть мы типа привязываем все, но мы не, при, не можем, э, не могли до 2016 года э, менять такие параметры, как x шрифта, да, то есть поднимать, увеличивать... Э, да, высоту строчной буквы у шрифта. Мы не могли до этого менять десендеры и ассендеры. То есть не так давно были дикие проблемы с десендерами и ассендерами в шрифтах, как они отображаются на разных носителях, разных системах. На macOS у шрифта один интернер на винде абсолютно другой. С этим можно бороться, используя вариативные шрифты. Это параметр, который можно менять. Это очень классно. Для этого нет необходимости подключать шрифтовика и просить его уменьшить интерлиньяж на 1 и 1.2 на дефолте для того, чтобы все работало одинаково везде. Поменял, показал, что подключать этот шрифт и все. Даже не то, что поменял, а просто прописал в строке, что используя шрифтание там CSS там, не знаю, 844 и все, и он возьмет его. Это классно. И менять мы можем все. Мы можем делать шрифты конденсными, мы можем делать э, шрифты легче для экранов, где... Сглаживание стоит дикое, и он его ужирняет. То есть мы можем физически уменьшать, ну, изменять вес. Мы можем контролировать э, величину засечек для мелкого кегля, опять же для веба. То есть там, где у нас есть всего десяток пикселей для того, чтобы показать букву, мы можем выбрать другое начертание, где, это, где особенность буквы сохранится. То есть у нас с введением вариативных шрифтов появилось огромная возможность настраивать свою типографику и привязывать эти настройки к изменениям окружающей среды, к изменению контекста. Это круто. И в целом, наверное, очень странно… Че, все? Очень странно отказываться от э, опыта типографов, которые 550 лет до нас и даже больше развивали типографику. То есть э, типографика — это не что-то, что появилось в 2016 2010-м, 96 -м. Даже веб-типографика, она основывается на работах прошлого. То есть в этом году, кстати, там, Гутенбергу 550 лет. Это значит, 550 лет у нас есть э, набор металлический, ну, свинцовый, ну, в принципе, металлический. А -а -а. Поэтому, да, странно отказываться от опыта. До этого, когда была эпоха металлического набора, каждый кегль вырезался отдельно. То есть не было масштабирования шестого кегля в 36-й. Сейчас у нас есть в лучшем случае шрифты текст и шрифты дисплей. Для там, кегля до 14-го и кегля ну, после 14-го, до 48-го. Это мало. В каждые каждый, 3 мм необходимо производить, оптическое изменение, оптическую компенсацию в размере буквы. То есть это не одинакового размера буквы, да, это просто они увеличены. То есть каждая, вот, самая правая буква, она в 10 раз меньше, чем самая левая. И не так давно начинали это делать. То есть Мэтью Картер в своих шрифтах э, менял, э, размер, ну, менял графику буквы в зависимости от кегля, в котором она будет использоваться. Просто эта технология неудобная для воспроизведения оказалась, то есть неудобно пользоваться типографом, то есть шрифтовики могут, типографы не подхватили, то есть вы можете посмотреть на измененные засечки, изменения овалов, изменения контрастов, то есть все эти микроизменения позволяют выглядеть одинаково на разных кеглях. Это было классно. Например, вот здесь псевдоодинаковые надписи. То есть на самом деле это три абсолютно разных по рисунку графики. Для решения вот этой истории с оптическим размером в OpenType есть параметр, который просто позволяет работать с оптическим размером как с одним из осей. То есть ты просто можешь привязать, не знаю, ширину экрана, размер кегля к оптика сайзу и при уменьшении кегли увеличивать оптикал сайт шрифта. Покажу например И самое крутое в этом, что CSS реально поддерживает э, до 900 э, показателей осей. То есть в CSS изначально заложили гораздо больше, чем в ней пользуются. То есть я не буду читать стату создателя CSS, но реально круто, что именно это будущее пришло. Одновременно в шрифте находятся 900 разных шрифтов. С технической точки зрения происходит примерно вот такая история. То есть при создании файла рисуются пограничные формы контура, после чего точка просто перемещается в пространстве до своих крайних показателей. То есть какими они будут, то только создатель руководит этим. То есть как поведет себя точка, куда она двинется и так далее. Но в целом 65 с половиной тысяч возможностей для перемещения точки. В чем кайф и когда эту историю приятно использовать. Это, кстати, вот в сегодняшней подготовки. <смех> не видно ничего. То есть, например, я не знаю, на том экране не очень хорошо видна разница насыщенности этих двух шрифтов, но в современном Иллюстраторе есть вот такой вот параметр, который позволяет быстро и легко подогнать одну насыщенность под другую. То есть в целом я считаю, что рисунок вот этих шрифтов выглядит одинаково. То есть э, я могу попадать при разном размере в одну и ту же линию для того, чтобы сохранялся общий рисунок у всей, всего типографического блока. То есть это, это здорово. Веб-шрифты дают очень… Вариативные шрифты дают очень плавную анимацию. Просто из-за того, что количество контуров огромная, не возникает проблем отсутствующего кадра в какую-то долю секунды. То есть э, кадр есть всегда, и скорость этого кадра можно точно так же настроить. То есть в блоке примеров про это будет чуть живее, но, например, вот эта история. То есть... Ну, в принципе, нет никакой проблемы просто включать болт, да, здесь, ну, с точки зрения технологии. Но мягкости просто болт не даст. А Ну да, а здесь ты можешь просто дать болт, оставить метрики одинаковыми. То есть и количество, ну, ячейку он займет точно такую же. Просто рисунок меняется. Ну, например, пример просто анимации по ховеру. То есть пока большинство историй которые здесь можно делать это влияние на эмоциональном уровне то есть кроме каких-то технических мелких деталей по выравниванию стемов штрихов массы штрихов по подходящему уровню наклона шрифта и так далее вариативные шрифты позволяют создавать очень эмоциональную, эмоциональную типографику которая будет взаимодействовать с пользователем. Это здорово. Так. Здесь, пожалуй, все. Это тоже, ну, вот, антифункция как таковая. То есть здесь нет никакого смысла в изменении вот этих штук. Но это просто весело. То есть, э, ребята взяли, то есть, в первую очередь, коррективная типографика, это должно быть про весело. Например, то есть мы помним, что это до сих пор один и тот же шрифт, изменение которого можно спокойно привязать просто ко времени, то есть без движения. И На самом деле можно скорость подувеличить. То есть, не знаю, для меня это классно. То есть вот как раз тот момент, что мессенджеры не могут передать эмоцию, ты улыбаешься. ну Ты можешь передать эмоцию, сарказм, там, насмешку, все что угодно, только с смайликом в конце, ну, либо эмодзи, окей. Но ты можешь, используя один и тот же шрифт, все время просто настроить изменения его для передачи, для тонкой настройки своей эмоции. То есть вот именно вариативные шрифты, это скорее про тонкую настройку и дополнительные над уровни, помимо хорошей технической чистоты макетов, которые с ней возможны. Далеко не все примеры. <связь> ну да. <связь> чуть, чуть позже об этом тоже значит. Ну да, то есть мы меняем мы меняем длину строки, мы следим за интерлиньяжем, но мы, как уже в самом начале, мы почему-то отпускаем очень многое, многие детали, которые влияют на визуальную составляющую макет, на его читаемость и на его скорость восприятия. Вот, например, если вернуться к вот этому макету, то есть вот здесь совсем чуть-чуть, вот чисто такая верстальческая история. То есть меня немного раздражает, что заголовок не покрывает второй столбик. То есть не меняя кегля, я просто там не знаю, дам ему немного расширения и все. То есть э, в любом случае это лучше, чем изменить э, межбуквенное расстояние. Это лучше, чем физически деформировать шрифт и дать ему там 101% от а, обычного. То есть эта история э, именно с изменением метриков, с изменением ширин букв, некоторых букв, можно использовать для создания абсолютно ровного набора с выключкой по формату. То есть сейчас выключка по формату выглядит ужасно. Да? То есть… То есть это история с колодцами, с дырами между текстом и так далее. Но мы же можем вручную влиять на ширину некоторых букв и таким образом подправлять. Но все, что можно сделать вручную, можно спокойно настроить и используя скрипты, менять там самые распространя... распространенные буквы. То есть, например, тебе нужны буквы чуть шире. Ты настроил, что буква О всегда на 1% шире. У тебя уже везде 36% текста стал шире. То есть он ну, расширился просто из-за расширения одной буквы самой частой. Ибо наоборот, ты самый редкий букв сделал поуже для того, чтобы у тебя последнее слово влезло в строку. То есть это технический контроль над, хорошей, над хорошим, крепким, добротным макетом. Ты скорее не воспримешь этой разницы. Опять же, если ты возьмешь любую книгу, созданную там, до 1936 года, откроешь ее, она тебе не будет бесить. Там каждая буква разная. Там каждая буква, она абсолютно не такая же, как предыдущая. То есть у нее разное количество оттисков, она по-разному стерлась, она выглядит по-разному, она немного по-разному вырублена. Это, и это дает хороший, ровный, приятный набор, которого мы сейчас лишены. У нас нет сейчас хорошего, ровного набора. Да, без проблем. То есть ты к этому просто подгоняешь код, да, там совсем немного, например, на питоне, э, там, не знаю, строк 18 от силы в вот на, на, на скидку, и у тебя это все автоматически выравнивается, высчитывается и подбираются буквы. То есть у них меняется начертание. И ты можешь это перенести в веб спокойно. А можешь в люстре спокойно добить. Кстати, очень странно, что иллюстратор и Photoshop поддерживают вариативные шрифты, а индизайн пока еще нет. То есть программа, где в принципе это было бы сейчас вот сверх классно, нет, но э, нынешний дизайнер без знания программирования, увы, не, не совсем хорош, скажем так. Э, на питоне при использовании пейджбота запрограммировать себе вывод идеально ровного серебряного набора очень просто. Например, ну тут, кстати, вот очень классно, что здесь нифига не видно. То я не знаю, стало виднее или нет. Я уже как-то показывал примеры такой работы, но без вариативных шрифтов, когда мы насыщенность меняли. Но вот в чем и минус? У меня там было всего 10 начертаний шрифта. Я, кстати, покажу, да, пример. И в итоге у меня шаг был в 10. А здесь у меня шаг, ну, в 100. То есть, в каждый... Каждую единицу серого на черно-белом макете. Ну вот, чуть-чуть да, бодрее эта история. То есть это здорово, это весело. Да, какое-то время будет страшно, какое-то время будет трешак, да. Что-то отвалится. Хорошие ребята, я надеюсь, будут развивать историю, делать что-то классное. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, есть сейчас очень крутые, mm -hmm. причем mm -hmm. даже по звуку. Mm -hmm. Нет, кириллиц почти нигде нету. А кириллиц почти нигде нету, потому что кириллическим типографам это не интересно. Вот э, mm -hmm. за полгода Куча инвойсов, от, там, запросов от э, ребят из Европы, от американцев, но не от наших русских. То есть нашим это не надо, это слишком долго, не все браузеры поддерживают, приложение пока не вогнать. А, окей, Dropbox поменялся, здорово. Еще куча ребят поменялась. Э, куча инфоповодов, которые создаются просто вокруг э, историй, которые… Сейчас покажу. то есть там например не знаю ребята сделали вот такую историю и веб о них говорил очень долго то есть да веб довольно узкоспециализированный не спорю но говорил то есть это здорово это инфоповоды которые не стоят практически ничего то есть это сделать очень просто то есть закодить эту историю ни о чем. Шрифтовику посидеть и сделать вот такую заглушку тоже недолго. Это там неделя работы от силы. Ну, не создание шрифта, да, какого-нибудь хорошего, который возьмет конкурсы и так далее, а создание картинки, которую можно вот здесь использовать. Неделя. И эта неделя дает себе кучу просмотров, лайков, всплеск и так далее. То есть это вещь, которая пока еще делится. не работает звук. То есть это же весело. Но в целом, кроме вот этого блеска, инфоповода и вот этого интереса узкоспециализированной общественности к вариативной типографике пока. Можно использовать техническую сторону вариативных шрифтов для создания хорошей, крепкой, добротной и здоровой типографики на макетах. То есть э, делать, управлять ширинами штриха, шрифта букв для того, чтобы он умещался в определенные рамки колонок, да, без проблем. То есть э, есть проблема с переносами вебе, да, и она ужасная. То есть можно использовать этот параметр для настройки, ну, для точной настройки с длиной строки и с переносами. При уменьшении кегля легко можно настраивать... А круто. <с2> у меня из-за из-за того, что экран расширенный, у меня просто не показывает панель управления. То есть, допустим, мы делаем там побольше, спокойно меняем x То есть, например, сделаем его полегче. Читается нормально. При изменении кегли до какого-нибудь вот такого чтение уже практически невозможно, и можно просто чуть-чуть увеличить высоту строчных для того, чтобы сохранить читаемость. То есть поменял вручную, спокойно настроить. Есть проблема, с которой у нас, например, в студии не всегда борются. Иногда появляются логотипы, которые, в которых есть специальные версии для темного фона и для светлого. Но буквы выглядят, белые буквы на черном выглядят гораздо массивнее, чем черные буквы на белом. И любые части графики выглядят точно так же. Для того, чтобы это выглядело одинаково, Тонкая настройка, не выбор там между медиумом и болдом, а медиум минус 2-3 единицы даст тебе абсолютно такое же по восприятию надпись. То есть это классно. И, как я уже показывал, одинаковые стемы. Тюнинг контраста на экранах, где мало пикселей. Вообще история с вариативными шрифтами это либо очень ярко, очень ну, такой взрыв классный. Эмоция, Либо это тонкий тюнинг, то есть когда ты просто вот подстраиваешь значение под какой-то вот оптимальный вид. Да? И я надеюсь, что вариативные шрифты позволят нормально и здорово управлять радиусом искривления шрифтов и делать вот такие крутые бердаки, например. То есть когда внутреннее искривление штриха будет идеальным. Можно так делать? Как? Или нет, Почему нет? CSS. Можно? Um. Все, mm -hmm. давай знаешь, как попробуем. Mm -hmm. Да. Конечно, да. Оптический размер, то есть CSS сейчас поддерживает очень широкую выкладку из параметров, ну из осей вариативных шрифтов. То есть, да, это не только жирность либо вейт. Но опять же, никто не мешает на вейт либо на болт, ну, то есть, на конденс накрутить свою переменную, которая будет меняться только по твоему принципу, к которому ты захочешь. Любую. Да. То есть, грубо говоря, я могу э, как шрифтовик в переменную вейт прописать размер засечки, а ты в CSS вызовешь вейт, у тебя не будет меняться жирность, но будет меняться размер засечки. Ну, то есть, если а о таком есть. говорить. Можно. Можно и свои создавать. Ну, то есть это такое. Просто именно сейчас, вот еще ближайшие полгода, я думаю, будут некоторые проблемы с количеством переменных, управляемые из CSS, которые будет подхватывать все браузеры. То есть если говорить о том, чтобы это всегда выглядело одинаково везде, э -э на любых носителях, ну, то есть возвращаться к теме одинаковой вариативности, то лучше использовать вот уже выделенные ячейки для этого. Так, сейчас попробую показать по-другому. Даже скриншот не спас. Ну ладно. Жаль. Немногие прислали примеры. Это пример от Пети Батуринцева. Спасибо ему за это. По-моему, это очень здоровское использование вариативного шрифта в интерфейсе. История… На самом деле построение анимации использует тот же самый вариативный шрифт. То есть это вот вопрос о том, что вариантом для смещения ну, вот этой точки может быть абсолютно любой. То есть в этом случае это количество этих точек. Ну, то есть они все сперва собраны в одну точку и наслаиваются друг на друга, и при изменении параметра они просто перемещаются. То есть это одна и та же надпись, ну это всего 6 букв. То есть это не 6 букв, умноженных на много-много-много раз. То есть для программы. Не видно нифига, да? То есть это к вопросу о плавной анимации. Это вообще просто весело. То есть ограничено область, в которую тебе необходимо вписать два каких-нибудь длинных слова, показываю их по очереди. То. Я потом покажу здесь, как это выглядит в коде. Он очень короткий. То есть, опять же, ты же можешь это сделать текстовым блоком в вебе, который можно набирать пользователей. То есть, ну конкретно выделять слово, где у него похоже подмышкой, то есть меню сделать нормально, раздвигающимся. Опять же, да, параметром переменной может служить не только вот там насыщенность, но и, например, вот с буквой A очень классные метаморфозы происходят. То есть, это класс. Да, это пример работы с иллюстратора. То есть я просто делал такой глич на все буквы. И сейчас он там проапдейтченный, у него есть глич на третью строку, на четвертую строку, дополнительные бегунки, которые позволяют просто загличить отдельные строки в наборе. Да, очень, очень весело. То есть при этом эта буква сохраняется, скажем так, идеальной каждый момент времени. То есть каждый момент времени ее контур контролируется. То есть контролируется создателем этой буквы. То есть вот это здорово, и этого ты лишишься, если будешь надеяться на работу строка в иллюстраторе. Ну, то есть строк не создаст такой контур никогда автоматом. Да, ну это уже видели. Это компания Underwear, они первые сделали вот эту историю. Это было просто бомба. Ну такие анимации очень просто делать. То есть это все может быть записано в один глиф буквы S. Такая просто веселуха. Мы уже смотрели это только с другими словами. Гинт <смех> очень классный. была недавно история очень забавная на курсе у паченко интерфейс приложение управляющего напором воды крана и температурой и вот там чем сильнее напор тем жирнее шлиф. и первое то есть я видел это приложение там на почти всех этапах создания какое-то время у него в управлении были конкретные бегунки, то есть у него не было тюнинга, у него были позиции. То есть из-за того, что у него была привязка к Сину, Лайту, Регулеру, Балду и Хэви, у него было всего там 6 возможных переключений температуры своего крана. Ну то есть это вот очень классно, у парня было такое ограничение. Потом он узнал о том, что существуют вариативные шрифты, то есть ему об этом показали. И у него появился, появилась возможность выбрать не конкретные пограничные значения температуры воды, а настроить воду, то есть если до этого было там, ну, допустим, 35 градусов, 40 градусов, 60 градусов, 75 градусов и никак иначе, то теперь ты можешь взять 62 градуса, 62,5 градуса. То есть он... и при этом технология не поменялась, просто человек думал начертаниями, но не думал промежуточными состояниями между этими начертаниями. То есть это крутая эволюция приложения просто с введением нового вариативного шрифта в него. по времени отличный пример такой акцидентной типографики с использованием вариативных шрифтов это наверное вот бат то есть настрой как хочешь Он поддерживает эту технологию fit to Wait, которую наш проектор не захотел показать. Вот это тоже хорошая вещь. Очень нравится, как это работает. Сейчас еще пару ссылок каких-нибудь. Кстати, не скачал себе последнюю, последний сафари. Поэтому анимация только в Chrome. Но вот настройка этой анимации не видно, да, наверное, количество кода, которое требуется. По мне это перебор с точки зрения конструкции. Но Не нужно. То есть, опять же, да, э, вопрос, который я сейчас встречаю очень часто, э, предлагая кому бы то ни было заняться вариативностью в вебе и в приложениях, э, типа, ну окей, это не все браузеры поддерживают, ок, я открыл Safari. Safari это не поддерживает, да, ну вот пред, предыдущая версия Safari. То есть я спокойно прочитал весь текст. Если я человек, который открыл это с помощью хрома, ну, как бы окей, у меня все показывается, а вот здесь не хватает контраста, Но ну, если кто-нибудь увидит отсюда, то в зависимости от скролла экрана меняется показ строки, который тебе, то есть ну, он как будто бы прокручивает его немного. То есть это забавно. Один, один, один шрифт, вообще никаких два шрифта. Да, причем э, сейчас есть техническая возможность э, сказать ему, какие начертания показывай в случае поломки. Ну, типа, если ничего не сработает, покажи болт. Если все работает, показывай диапазон от 500 до 700, в зависимости от положения мышки сверху. Ну, то есть вот ты можешь это сейчас все задать. Вот опять же, да, например, Safari. Да, я только что это говорю. то есть ты можешь э, сказать ну то есть например э, вот здесь до да, переключается то есть у меня переключается рисунок букв ну, по ховеру э, например вот здесь это не показывает но то есть я просто могу сказать ему что случае не срабатывания, начиная не с регуляра, а начиная с болда. Типа и в случае не срабатывания будет показано для одного слова регулер, а для другого слова болт. Просто кто-то увидит всю красоту, а кто-то ее не увидит. Да, кто-то увидит только часть, ему позволит увидеть его старый браузер. Либо технические ограничения формата. Ну, то есть, ну как бы пропку меняйте. Вот. вот здесь очень странный контраст именно принятия технологии. То есть у нас почему-то все боятся, что вот не на всех браузерах откроется. То есть я не знаю, для меня это не проблема. Ну типа, ну, ну не откроется. Чего страшного? Ну то есть вот. почему, если не у 100%, то задача ни у кого. Последняя версия Safari поддерживает. Это вот проблема именно там с 10 и что-то там. То есть технически у меня... По-моему, вот этот щекот прикольный. И есть еще одна... Ну, кстати, вот как это здорово и живо работает Baby. Кстати, это сафари. Да, то есть... Просто в код Пенни он не показывает мне, не поддерживает ее. То есть это обычная надпись. Это не гифка, не свг анимация ни что бы то ни было. Есть еще одна очень классная, классный подвид вариативной типографики, пример которой спасибо Сергею Кулинковичу. Вот такие истории. Это просто управление метриками, как одним из параметров. В вариативных шрифтах современный CSS есть поддержка оси-метрик. То есть нет предела вариативным шрифтам в использовании, типа, ну, в примерах использования. То есть есть просто ограничение в сознании. И это ограничение говорит о том, что типа вот вариативный шрифт это болт выбрать. Ну, типа я же могу и так болт выбрать. Да, но нет. То есть можно делать так тоже с помощью вариативных шрифтов. То есть это сделано с использованием чуть-чуть другой технологии. Но можно это запихнуть в utf файл. То есть это же круто, когда ты в OTF-файл по факту можешь запихнуть арт-директора такого, то есть ну, чуть ли не гайдлайн. А, и кстати, э -э при этом ну, для людей, у которых стоит не иллюстратор c 18 в шрифте сохраняются те точки начертаний, про которые ты говоришь. То есть в любом случае э, наработку свою ты можешь передать другому человеку, который этим ну, типа не воспользуется. Он воспользуется там болт италиком Но какой-то другой дизайнер может ну, сделать его там не таким экс экстра-италиком. Либо наоборот сделать его экстра-италиком в акциденции, где ему необходимо. То есть этот вот тюнинг крутой. Я очень часто повторяю слово круто сегодня. Ну... И вообще я могу, если вдруг эта история заинтересовала, есть вот такой отличный сайт AxisPraxis. Кстати, история с вот этой… Э -э Что, он не будет менять? Okay. История с анимацией этой лошади? То есть, э -э по-моему… А, понятно. Вся вот эта плавная анимация, которая есть у меня на экране, здесь ее нет. То есть… Создатель этого шрифта э, просто взял первую раскадровку видеопленки лошади, перерисовал сверху контур, наложил. То есть у него получилось там, 7 или 8 контуров разных с одинаковым количеством точек, естественно. И потом просто вот заморфил их в вариативном шрифте, зациклил, и у него получилась анимация бегущей лошади, которая весит что, там, 4 килобайта, что ли. Ну, Обычно вариативные шрифты дают э, сжатие по размеру в пределах 88-89%. Ну, то есть, грубо говоря, у тебя шрифты на сайте весят 11% от того, что весяли раньше. Есть, конечно, живем в эпоху хорошего веба, хороших полос и так далее, но, не знаю, мне очень часто грузится страница довольно долго. То есть, можно этого избегать. Этот шрифт вообще задорный циклом. То есть вот все внимание, наверное. А? Ну а вот этот шрифт циклон, он, по-моему, бесплатный абсолютно. То есть на экс в чем момент? Сейчас, пока эта технология развивается, она почти бесплатная. Можно вот так сделать, конечно. Можно... Когда не знаешь, каким пальцем где управляется. Вот, вот лучше на такой ноте, наверное, закончить. <свистит> да. То есть, к сожалению, да. То есть сейчас э -э шрифтовик должен придумать, как этот шрифт будет работать. Практика говорит, и опыт наблюдения говорит о том, что редко у шрифтовиков получается хорошо говорить о том, как это будет работать в вебе, в плакате в книге и так далее это говорить должен дизайнер или типограф но не шрифтовик то есть э, сейчас важно чтобы э, вот эти идеи которые появляются о том какую ось какое изменение буквы там менять овал либо не менять вот видите, да у меня там я перечисляю у меня все сводится к тому что поменять ширину поменять овал поменять наклон поменять то есть а может быть нет? вот, вот глич да то есть вот появился глич это не шрифтовой параметр, к которому ты просто не придум... ну, не доходишь ты до него. То есть поменять там вынос элементов в зависимости от наклона. Это задача дизайнера сейчас задать эти направляющие для вариативного шрифта, чтобы создавать крутые типографические, типографические работы. То есть просто выставляйте критерии, по которым необходимо строить шрифт. То есть, например, это может быть сценарий анимации как будет меняться, что будет происходить с текстом на полосе, ну, на странице. И там, например, я вам скажу, как это можно настроить, какие параметры можно в нем менять и над какими осями стоит поработать. То есть я за объединение дизайнеров, типографов и шрифтовиков. То есть это не должно быть три разных лагеря, тогда ничего не будет. Давайте делать яркие, крутые, веселые вещи. Вот. Чтобы чтоб вот так, да. Safari, Chrome, Mozilla. Mozilla поддерживает? Слушай, недавно, кстати, насколько я помню, не так давно была... Статья я сейчас, да, не буду в тихо поддерживаю да? ну, то есть вот в чем момент еще полгода назад это был chrome canva и safari night kit или как так называется или Mozilla night kit полгода назад всего два специальных браузера ты обязан был скачать откуда-то для того чтобы это запустилось через полгода 68 процентов браузеров да поддерживал еще через полгода 64 окей okay. Даже 63 чуть снижу планку. То есть еще через полгода это будет два браузера, которые не поддерживают там Explorer какой-нибудь древний и еще какой-нибудь. После еще живой, не знаю. А. Ну, то есть. Опять же, в чем момент? Компании, которые предложили это в разработку, это Microsoft, Apple, это и Adobe. И Google. Google. Спасибо. Ты внимательный. момент шрифтовик думает так за это то есть шрифтовик думает э, за то как шрифт показан в шестом кегле и как в двенадцатом кегле на каком вот проблема в том что ты думаешь о том как это показано на каком-то эфемерном экране то есть пока нет э, api для того чтобы получать точное понимание на каком экране смотрит я человек то есть у него разрешение типа там 400 на 600 а 400 на 600 это на, на всю стену или это у него старый телефон просто в руке то есть какого расстояния он воспринимает то есть как только появится этот контроль э, для показа без проблем, то есть выгнать специальную версию шрифта для 600 на, ш, на там, 60 на 40. Ну это же пока. Ну то есть плотность пикселей и количество пикселей на экране. То есть вот если бы появилась возможность контролировать это, ну без проблем. То есть я могу выгнать. У нас, просто, у нас просто сейчас нет возможности узнавать, сколько, ну, какая плотность пикселя на устройстве, на котором запускается этот браузер. Правильно? Но мне кажется, что здесь ключевое слово пока. Ну, то есть если появится необходимость, то вкрутить это в браузер без проблем. Ну, шрифт это вкрутить тем более без проблем. То есть как только появится запрос на то, чтобы это делать, ось, которая бы меняла шрифт в зависимости от устройства, на котором он будет показан, без проблем. То есть я даже сегодня могу предложить там кучу решений, как это сделать. Просто сейчас это будет выглядеть так. У меня iPhone 4s, у меня iPhone 5s, у меня iPhone 6s. Ну типа кликни, выбери свое устройство. То есть на таком уровне это сейчас будет работать, но это не хорошо по отношению к пользователю. Он должен нажимать на кнопку. Я вот не знаю плотность пикселей на своем телефоне. То есть это вот мы, то есть если говорить о человечности, то есть сегодня я могу тебе выгнать 10 разных шрифтов для 10 самых распространенных устройств. Ну, это будет один вариативный шрифт с 10 параметрами разными, чтобы он одинаково показывался на разных версиях iPhone и на основных устройствах гугла. Можно, без проблем. Проблема пока просто запросить у пользователя, на каком устройстве он будет это просматривать. Проблема сейчас только в этом. И все. Вот. Ну, а тут на самом деле все. Мы сейчас… Проболтали? Конечно, нужно. Расписать ту самую, ну, сценарий изменения шрифта, который тебе нужен, отдать его на задачу шрифтовикам и все. Ну как да. Решили, ну пока нет. То есть только спросить внутри. То есть ты сперва должен описать, что будет меняться, и под это нарисует и все. Так как, как это будет меняться? Без проблем ВОВ и вов 2. То да. есть То есть не только вот F, TTF. То есть ВОВ живут с этим. То есть очень круто. Просто полгода назад ничего не поддерживало. То есть необходимо было специальные плеты настраивать для того, чтобы это подключалось какими-то окольными путями. То есть сегодня уже это есть. То есть еще полгода это ну, типа вообще, а как мы этим раньше не пользовались? То есть пока просто нужно этим ну, включаться в это, чтобы потом не догонять еще пять лет весь рынок. Я yeah потому что кириллица никому это не интересно без проблем вообще начинать в этом плане ну если лично нам стоит с того чтобы брать то что у нас есть и выстраивать это ну, то есть, тот же самый артемиус нарушение авторского права в смысле есть шрифты, которыми ты можешь пользоваться, есть лицензии, по которым ты можешь изменять контур. То есть это две разные лицензии.